донат у нас по желанию а боты все мои Ой -ой. чё крысишь тут сидишь? пыло ебаное блядь. в смысле сидишь тут крысишь значит а я еще иду я и... пытаюсь, кто крысит, ты сидишь в домике, я проезжаю мимо а ты в домике здесь, в домик чё сидишь Ждешь меня пока зайду. И правее, еще правее, еще, еще правее, еще Вот она, вот, видишь, вот. Вот он, видишь, чел, блин, у Господи, летуны до космоса. И там еще дальше чел. Слушай, ну, ты черт топаный, блять. Я хорош, я хорош. Подожди, подожди. Чао. И простить. Ты гандонище, конченая, сука. Как это? Да я, я, я удалю игру, честное слово, нахуй. Не удаляй, братан. Больше не буду, честно. Братиш... Ну как ты, сука? Тебе полный магазин нахуй в башку. Ебанул, нахуй. Ты двумя патронами убил, блядь. Ну, ну я я же, стр... я, я же стрелял с кукушки, а ты с пистолета. Как бы здесь разница такая вот. Понимаешь? Справился, ой, а там его тоже Ах, забили. Ты шалава, Ха-ха. <реклама>